Начальники собираются у кулера, пьют утренний кофе и неторопливо общаются. Но неожиданное появление начальника заставляет их разойтись по рабочим местам. Кто-то сразу погружается в работу с головой. А кто-то наоборот. Долго не может настроиться на рабочий лад. А кто-то вообще не может отойти от бурных выходных. А это сотрудник сервис-деска. Он получил заявку и срочно приступает к ее исполнению. Работникам приходит смс о начислении зарплаты. И все не спеша отправляются к банкомату. А это уникальный кадр. Сотрудник МД банка узнает, что его вызывают на 14 этаж. А вот наша бухгалтерия внимательно и точно начисляет зарплату. Наступает вечер, и до конца рабочего дня остается пару секунд. Давайте посмотрим. Сотрудники МТ-банка не спеша покидают рабочие места, чтобы завтра снова вернуться на любимую работу.